Сегодня, 22 мая, в 16.00 должно было состояться заседание по обвинению Соловьева Александра Владимировича в совершении двух преступлений, а именно преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 205 и частью 4 статьи 190 Уголовного, Уголовного кодекса Украины. Однако это заседание было отложено на 3 июня 2015 года на, в связи с тем, что отсутствует один из судей. Вот. Ну, благо, как бы все остальные участники процесса явились, явился прокурор, который сейчас проходит сзади меня в здании Судебного, здания здании Червонозаводского районного суда, который поддержит обвинение, это прокурор Юрьевич, прокуратура Червонозаводского района. Заседание отложилось, ну, я уже сказал, в связи с тем, что одного из э, судей нет. А, ну, возможно, а, мы, э, одной из причин, по которой заседание отложилось, а, это а, та, что мы сегодня сдали в суд ходатайства об трансляции этого процесса для того, чтобы общественно, обще, общественность могла увидеть. А, Весь судебный процесс во всей его красе и те нарушения, на которые мы просим обратить суд внимание, которые допускает э, сторона обвинения, то бишь прокуратура, в поддержании государственного обвинения в отношении Соловьева Александра.